Всем привет, ребята! Сейчас я хотел бы поделиться с вами многовековым опытом списывания в школе. Я вам расскажу минимум 5 удачных способов списать на уроке. Возможно, не на экзамене, но, по крайней мере, это вам придаст уверенности, списывание на экзамене. Куда спрятать шпаргалку? Я думаю, существует много способов, куда ее можно спрятать. Сейчас мы о них поговорим. Вообще, наверное, не очень подходящий момент для снятия этого видео, потому что уже скоро каникулы и шпаргалки никому не пригодятся. Но все таки у некоторых людей, к сожалению, сейчас экзамены. К счастью, у меня сейчас нет, у меня в следующем году будет ЭГЭ. Геа я сдал, поэтому, возможно, я вам сейчас что-то новое расскажу. Помню, в восьмом классе мне задали выучить очень много правил по русскому языку. Естественно, я не сидел и не учил эти бессмысленные правила, а я сидел и придумывал, как бы мне списать до да так, чтобы без палева. Для этого нам понадобится скотч, нитки, бумага для шпаргалки и, естественно, естественно а, а, чай, чтобы пить. Берем, берем, берем, берем, берем, берем, берем, берем, берем бумагу, пишем на ней все то, что вам пригодится на экзамене, на контрольной, ну или вообще в обычный день пишем берем берем. берем берем написали теперь берем берем берем ножницы думаю у вас есть ножницы в крайнем случае придется рвать рукой вот теперь у нас есть паргалка далее нам понадобятся нитки этот способ для того чтобы списать я придумал как я уже сказал, в 8 классе и по сей день не использую. Возможно, если вы любите поэкспериментировать, то и вам этот способ пригодится. Еще как пригодится. Примерно от рукава растягиваете нитку от руки а -э а -э левой руки до правой руки. В принципе, вот столько хватит, и можно чуть поменьше. Обрезаем. Ну все, теперь нам это уже не надо. Далее нам нужен скотч, скотч, скотч, возможно вы уже догадались, что я буду делать, Ну, надо объяснить. Сейчас берем шпаргалку, к обратной стороне прикладываем нитку, ну вот так вот, и приклеиваем только приклеиваем так, чтобы когда вы потянули, нитка напросто не выдернулась отсюда, она осталась и двигалась вместе с бумажкой. Вот такая вот система. Сейчас. Ну и вот, и тут желательно с конец и вот с этим началом связать как-нибудь. В общем-то, завязал. Вот шпаргалка. Теперь я раздеваюсь. Я беру вот эту шпаргалку. И протягиваю через всю майку. Ладно, шучу. И вытягиваю. Вот сюда. Вот она. Суперфокус И я потерял нитку. Ну ладно, сейчас поищу. Вот она. Вот она! Сейчас нужно нитку продеть сюда. Не закрепить, тут скотчем. Теперь же находится вот здесь. И вот так мы можем ей уже управлять. Ну, я особо не старался, так как мне не надо сейчас никуда готовиться и ничего списывать. Ну, думаю, основная идея вам понятна. А если непонятно, я все-таки продолжу. Сейчас находим этот кончик, который всегда куда-то уходит и прячется. Ну, и дети искать. Пойдем. Ура! Ура, я нашел его! А, показалось. Теперь нужно закрепить это все скотчем. К руке, да, к руке, скотч к руке. На что только не пойдешь, когда тебе надо списать. Вообще, в пиджаке это гораздо удобнее. Сидите вы такой на экзамене, такие. застаете, ты такой смотришь понял, ага, подписаться и такой, и она ушла, и тут даже если учитель заходит, ты такой, эй, я такая, покажешь поргалку, че ты списываешь, ты такой, на. В любом списывании важна ваша уверенность, потому что без уверенности вас легко спалят так как учителя они как собаки, знаете, чувствуют, когда ты боишься, так и учителя чувствуют, когда ты списываешь. Во-первых, не стоит бояться, нервничать и тому подобное. Не стоит бояться при любом списывании что-то там, тем более нервничать, дергаться, как это у меня было на экзамене. Но это свойственно, потому что это уже был гео, гео куда серьезнее обычный контрольный. Конечно, я не настолько отчаянный, чтобы на геа использовать такой необычный метод, который я придумал в восьмом классе. Но, тем не менее, на я додумался запихать свой телефон в носок. Ну, не в носок там в ботинок засунул и без палева прошел, и, В принципе, никто не заметил. И если вы видели прошлое видео, то вы уже слышали, наверное, эту историю. Так что не бойтесь никогда экспериментировать во время того, когда вы списываете. Потому что учителя все думают одинаково. Даже не сколько учителя, сколько вы сами. Вы кладете свой телефон себе на штаны и так сидите и что-то смотрите на него. Вы серьезно думаете, что это никто не заметит? Да учитель первым делом только и смотрит, кто вот так вот сидит. А когда вы спрятали сейчас шпаргалку в рукаве, таким необычным способом вот так что нибудь или там, знаете, даже вот так просто вот ее держит и убрали. Так, вот, убрали. И все. Ну, как ни у какого учитель не подумает, что вы настолько дебил. В общем, третий и не менее отчаянный способ. Надеюсь, учитель физики это не видит. Для этого нам понадобится дневник Обычный ваш дневник. Какой-нибудь учебник. Естественно, листок откуда вы списываете. Нам задают какое-то правило учить. Каждый раз нам задают очень много учить всяких правил, формул, все такое. Я беру очень тонкую ручку, конечно, это фломастер. Пишу сокращенно. Пишу три буквы, ставлю точку, следующее слово пишу. Ну, так знаете, даже иногда по буквам вот так перебираю. И когда ты немного хоть читал это правило, в голове у тебя сразу воспоминается последовательность этих слов по первой букве, по первым двум буквам. И вам сразу становится понятно и вспоминается это правило. В общем, как я делаю. Вот лежит у вас дневник. К дневнику я прикладываю, прикладываю вот так, вот, чтобы было еле заметно, знаете, как будто у вас бумажка какая-то ваша торчит чтобы еле торчало и в принципе на это э, расстояние у вас очень много может чего вместиться, поверьте. Я тут писал целые два листа. И когда сходило время до контроля, я смотрел на вот это вот маленькую по первым двум буквам писал целое, целое правило и одно, одно правило достаточно большое, у меня вмещалось ну, вот в такое расстояние, вот так вот. И, и, видите, у меня, поскольку дневник исписан, иногда умудрялся что-то на дневник написать, тут уже не видно. Вот, вот кстати, вот, видите, форма. Если там фокусировка работает, то, в принципе, вы увидите. Но она не работает, потому что это фотоаппарат не самофокусирующийся, ну, я не знаю, хотя, по крайней мере, я это не настроил. В общем, тут есть такая физика, вот моя. И так я иногда списываю. Но вообще, удобный способ вот этот. Потом, берете учебник, допустим, физики, вот он как раз, мой любимый, кладете его рядом и в принципе вот уже не видно у него такой набор который типичный лежит на столе еще сверху можно пенальчиком прикрыть чтобы вообще классно было и недавно я модернизировал этот способ также я боялся что она вдруг все-таки она спалит но я списывал где-то так уже раз 20 и ни разу она не спалила знаете один раз она подошла Тут еще лежала сверху тетрадка, знаете, вот, допустим, эта тетрадка, она вот так лежит. Получается, она когда сверху смотрит, ей никак не видно. А я сижу под наклоном и вижу точка, точно все, на что написано. Возможно, если камера под нужным ракурсом, то вам, в принципе, вот так будет видно, да? Когда учитель ходит, тем не менее, высокая или нет, она не видит этого. А вот так вот сидишь, и все видно, и главное быть уверенным. Если вы уверены, то никто не заметит. Конечно, этот способ ноге или г не сработает там конечно можно придумать манипуляцию с шоколадками и водой это шоколадка и вода это все что вам будет разрешено с собой носить насколько я помню но допустим вот так вот лежит у вас все вы списываете. но если у вас тут что-то длинное вы можете положить сюда карандаш ручку хоть фломастер без разницы двигаете видите это уже целая система вот так и все видно то что тут написано вот. Чувствуете, что учитель к вам направляется? Ну, конечно, даже можно без этой лишней модернизации. Это версия 2.0. Вот так вот. Но она и так не заметит, потому что у вас вот лежит и никто даже не подумает. Кроме вас самих, ваших одноклассников, которые удивятся сто нетипичному методу. Еще иногда я пишу на партии. Несколько на своей, сколько длинная можно написать и тут и тут зачем писать именно перед собой потому что когда ты, у тебя тут что-то написано и ты сидишь палец сюда это естественно учитель заметит куда-нибудь написал тут или вообще знаете на стенке где-нибудь написал если вы сидите рядом с стенкой в принципе в школе так оно и есть стенки повсюду вы в заперти как за решеткой написали где-нибудь без беспалево потому что учитель она же она ходит первым делом смотрит за классом кто куда смотрит кто что говорит может с кем и вы просто написали где-нибудь что-нибудь на стене, даже пусть на скотч бумагу приклеили, она это не заметит. И даже если заметит, она не докажет никак, что это ваша бумажка. Мало ли, может это кто-то с прошлого класса оставил или это вообще что-то необъяснимое. И вы можете вот так сидеть и, допустим, если там где-то написано, вы просто смотрите, а подумает, что вы там думаете что-нибудь там своем. В общем, это уже четвертый способ. Сейчас я расскажу о пятом. Сейчас вам понадобится Пенал для четвертого способа, да, вам понадобится пенал. В общем, открываем пенал, берем вашу шпаргалку без разницы и просто суем себе в пенал. Вот так вот видно, в принципе, если особенно посередине написать, посередине написать и засунуть вот так, чтобы вот эти два края пенала прикрывали его. Ну, конечно, не обязательно именно такой пенал, но в принципе, Пенал уже давно никто не засовывал ничего, поэтому я решил засунуть и, в принципе, у меня много раз прокат... прокатила Главная уверенность. Если учитель подойдет и вы начнете ерничать, то она естественно запалит и первым делом, наверное, посмотрит на пенал. Ой, что это у тебя тут все двойка? Ты исключенный нашей школы и тому подобное. Вчера я сдавал предмет контрольную. Я сдавал один в классе, поскольку все ученики уже сдали, а я немного slowpoke. Перед учителем, положил пенал, уверенно, она сидела напротив меня, и как вы, наверное, подумали, что у нее не было ноль шансов писать, но нет, положил пенал, положил телефон, и этот телефон, пенал, телефон. И этот телефон, в принципе, не было видно из-за пенала, и даже я мог, мог вообще положить его и сделать яркость на минимальное. А у учителя, они, как обычно, старенькие, у них уже плохо со зрением, либо они даже не думают о том, что вы... Просто так нагло перед ними можете положить телефон и начать списывать. Они даже в мыслях, наверное, этого нету, потому что они думают, они настолько крутые, что никакой ученик даже не подумает списать на их глазах. Запомни, самое лучшее место для того, чтобы спрятать положить, это самое видное место. Это не сколько шпаргалка, сколько всегда. Еще я кошелек, допустим, еще я телефон лежит на столе прямо перед носом. Я обыскал все, всю полку обыскал, на кровати посмотрел, на диване, потом прихожу, смотрю на стол, и я что, дебил, не заметил кошелек на столе? И всегда это меня удивляло, так что последнее время я взял для себя это на заметку и перед тем, как начать искать, я первым делом смотрю на стол. Спасибо за просмотр. Удачно вам сдать экзамен. А вы это обязательно сдадите, если подпишитесь на мой канал и поставите лайк этому видео. Тогда просто сто вы сдадите. Все. Пока.